Так, добрый день. С вами корейский язык с нуля каждый, каждый день. Я хочу рассказать немножко про э, уроки э, вернее, э, про выпуски корейского языка. Да. Здесь не школа, я не учитель, я сам учу корейский. Ну, хочу, чтобы это было в таком формате, чтобы это вообще смотрели, кому это надо, да. Здесь просто так все доступно, и нет, здесь нет никакой рекламы. Вот ссылки на сайты, которые я нахожу, э, да, это все я нахожу. Либо я сам. Вот школа корейского языка Мир, я там э, учусь сам в Санкт-Петербурге. А остальные ссылки я просто находил в интернете и я понятия не имею, кто это. Но естественно оставлю ссылку. Вот мы пользуемся, допустим, каким-то вот этой даже вещью, да, очень хорошей. Э, здесь можно послушать, как звучат корейские. Буквы, да, все это озвучено, и это очень хорошая вещь, конечно, оставлю ссылку на этот сайт, но я не знаю, что там, и сам я на этом сайте не сижу. Вот именно вот на в этой вот, так сказать, на этой страничке, которая помогает со звуками, и можете вы ей самостоятельно пользоваться, уже я, я, наверное, несколько раз только покажу, коротко, и все, больше уже... В уроках, наверное, не, бу не будем к этому возвращаться. Вот о чем я хотел рассказать. Здесь канал на YouTube мой, да. Здесь называется он просто Владимир Шаров. Так меня зовут. И а, здесь плейлисты есть. Вот корейский язык с нуля, корейская пятиминутка. Я решил сделать такой формат. Пять минут это чисто повторение, потому что сейчас люди быстро все учат, все усваивают, всем надо все быстро. Но лично я считаю, что кто для чего учит, может быть, кому-то надо срочно, кому-то надо быстро, и молодые люди тоже очень быстро все усваивают. У меня все не так, у меня все больше связано с повторением, с алфавитом, все это я все углубляюсь в это. То есть кому-то может это совсем не надо, да, а кому-то может быть надо, кто учится долго, да, и хочет... Вот если спросить, можно ли выучить корейский язык быстро, не знаю, может быть и можно, если вы общаетесь. Да, если есть погружение, если есть практика, конечно, может быть можно и быстро. А если хочешь учить, да, все это переводить, но если есть способности, конечно, желания, мотивации, все такое. Конечно, это нужно сидеть не по 5 минут, а и даже не по 15. Каждый день желательно, хоть по часу, может быть по два и по три, у кого сколько получится. И поэтому лично я считаю, как бы быстрое обучение такое какое-то коммерческое или еще что-то, я считаю это профанацией. Может я не прав, конечно, может сейчас просто у людей быстрее работает все, усваивается. Да, кто-то полиглоты вот, или просто люди вот быстро усваивают и языков и 5, и 7, и 6, это для них легко выучивают как вот так. Но это способность от природы. Вот. а я учу медленно, учу разные языки, учу их медленно. И поэтому на этом канале здесь вот по 5 минут это чисто, это чисто повторение идет, да, и так далее. То есть быстро 5 минут тут у нас гласные, потом 5 минут будут согласные, 5 минут будут там дифтонги, 5 минут правила чтения и так далее, и так далее, и так далее. По 5 минут все это будет. Но мне такой формат, я люблю писать, я там пишу, я там пишу очень криво, я люблю писать медленно. Вот, и вам всем советую тоже, если вы хотите смотреть, ну, учиться тоже, да, и писать, и читать. И вы тогда можете взять тетрадку и смотреть, и заодно писать. Потому что что вам толку смотреть, как я там расписываю на этом самом, э, в PowerPoint, да. Э, поэтому, как бы, вы же, вы же будете это писать, вам же это надо. Ну, в смысле, мне надо, конечно, и тем, кто смотрит, тоже, если кому интересно, да, кто хочет изучать, может быть, э, так, так начнет э, изучать. Э, в интернете очень много всего. А может быть, пойдет э, в какую-нибудь школу э, в своем... Э, и может быть, в каких-то городах, да, или поселках вообще нет никакой школы корейского. Поэтому они смотрят в интернете. Вот, просто это будет помощь. Тем более в интернете смотрят, это все доступно, да, и все это безвозмездно, то есть даром. да, Поэтому см смотрите и тетрадкой желательно, потому что вы будете писать, потом будете читать. Естественно, когда вы будете писать, вы лучше запомните. Может, кто-то на слух воспринимает, но все равно вы так лучше запомните. Если будете читать, вам же будет понятно, что эта буква это, – это именно эта буква. Потому что там очень такая система. А вот второй э, тоже плейлист. Второй плейлист э, тоже называется «Просто корейский язык с нуля». Вот здесь будут сейчас длинные уроки. Я решил делать... Вот я вчера сокращал. Ссылка на группу ВКонтакте там есть. Э, но я сейчас решил делать по 45 минут. То есть 15 минут повторения, 15 минут новый материал и 15 минут разнообразное что-нибудь. Может быть, зайдем на корейское телевидение, может быть, еще чего-нибудь... Найдем интересную. будем искать. Вот. вот. Вот в таком формате. Вот. Всем спасибо. Сейчас начнем. А, да, этот длинный урок, то приготовитесь повторять и новый материал изучать, потому что я пошел в эту школу, да, как я говорил, корейского языка. Школа корейского языка Мир в Санкт-Петербурге на Казанской улице дом 7. И я хочу тоже мне надо делать домашнее задание, если честно, а у меня еще ничего не сделано. И я хотел бы прямо начать это домашнее задание делать, печатать и повторять, чтобы мне и домашнее задание сделать, и снять это видео для тех, кто тоже будет учиться, у кого нет такой школы в городе, и кто хочет смотреть в интернете, на ютубе или где-нибудь еще. Вот. Ну, алфавит мы, наверное, уже все знаем, да, все выучили. Это, я думаю, уже сейчас все почти практически в мире. Ой, вот тут у меня немножко... Сейчас, у меня экран немножко короткий. Вот, корейскую раскладку, если кто не поставил, можно это все узнать. Тоже в группе ВКонтакте, там я сам узнал, как это делать. Там, э, в группе ВКонтакте, посвященной изучению корейского, там... Можете для себя найти очень много полезного. Ссылки тоже есть в моей группе ВКонтакте. Вот. И а, здесь у нас уже корейская раскладка стоит. И мы уже даже выяснили... Вот это у меня здесь вот. И мы уже даже выяснили, какие там а, буквы. Тоже здесь я экран сделал поменьше, не все видно. То есть просто выписал вот это на листочке. Вот здесь эта раскладка, она идет. И внизу идет эта... Слоги внизу, под чем так называется, под подчиме, потому что в корейском языке слоги располагаются слог, слоговое письмо, да, как бы слог, слоги не, не подряд у нас, как у нас МА, МА, ПА, ПА, да, а идут, они есть двухбуквенные, то есть там, допустим, там мы писали уже с вами КА, там ПА, ДИ и так далее, и, и тому подобное, и также трехбуквенные четырехбуквенные поэтому допустим вот в подчиме внизу пишется две буквы наверху две буквы внизу и могут писаться вот эти вот, эти вот буквы да поэтому их надо конечно печатать как-то на компьютере и для этого значит shift сжимаете вы и у вас вот это все печатается но это, этот документ тоже выложен будет под видео уроком в группе ВКонтакте. Вот, а я что хотел? Да, как всегда, повторение. Повторение. Вот у меня стоит корейская раскладка, и мы начнем с вами печатать. А. О. я yo у you о yo И вот само звучание вы можете еще раз уточнить. Сейчас я не буду это все. Вы можете прекрасно сами зайти в это, на сайте да, по ссылке пособия и послушать, как это все произносится мужским женским голосом. Единственное, что хочу сказать, что как я уже с самого начала да, говорил, как в самой первой школе я учил, что звук такой никак... Конечно, мы произносим как русский звук, а тут у нас получается широко открытым ртом, ну, как бы в разумных пределах, да, и звук как бы выходит, вот видите, это означает небо до да, вертикальной палочки человек, горизонтальная палочка энергия. И звук выходит А, а звук О наоборот, энергии как бы выталкивает назад. О, Вот таким образом. Ну, конечно, быстро произносим мы в словах с русским акцентом. Я. Ё. У. У звук темный. Это у нас идет у. Ю. Энергия направлена к земле. Это звук светлый. Энергия направлена вверх. Губы делаем, как произносим. У. А произносим О. О. Йо. И. У нас энергия направлена горизонтально вдоль земли. И, и. И. Энергия проходит вдоль человека, не выходя из него. И. Тоже губы, губы растянуты у нас. И. Вот это у нас 10 гласных. Это мы повторили. Так, теперь у нас э, пойдут согласные. Теперь у нас пойдут согласные. Тоже здесь э, мы будем печатать по раскладке по нашей. Просто э, кто не знает, то еще не умеет, да, просто на листочке начертите. Может быть и так лучше, а если вы знаете, как освоить быстро корейскую печать... Слепым методом может быть. Можете поделиться ссылкой. Я, может быть, даже мы это и поищем в конце занятия. Так, что у нас? У нас здесь а, КГ, ну К, да, Киег-буква, она здесь легко запомнить, она как английская э, где английская у нас. Так, да, К. Может, может она читаться как э, К и как Г, потом Т, как Т и как Д читаться, потом еще Пи это у нас П, как звук П и Б в некоторых словах. Так, еще у нас с. Где она у нас? Сейчас найдем. С. Она читается в слогах, э, в слогах она, она читается с буквами таки, э, согласными звуками, да, например, И или Что там у нас еще идет? йо, я вот такими сютированными она читается как щи, то есть не си читается а щи, то есть са, со, со, су, а если идет и, то идет у нас щи, вот таким образом. Так, теперь у нас идут согласные. Ну, давайте мы пока здесь, который у нас есть, <клёх> а пока здесь у нас есть, потому что это вы все знаете, я думаю. Так, это мы заодно и печать осваиваем. «Т ти, Т ти, ти, ти, и а, взрывной у нас... Так, теперь у нас дальше пойдет. Дальше пойдет. У нас будем за временем следить. Вот 5 минут это было у меня вступление. Теперь у нас 15 минут повторения. Значит, это у нас должно 20 минут пройти. Так, теперь, чтобы мы успели хотя бы хотя бы гласнок, да, каких? Теперь мы ну, возьмем вот эти, которые есть у нас. Риль, да, читается как. Риль может читаться как Р или Л. Ну, вот в разных, в разных вариантах. Р, Р, Р. Риль. Риль. Этот звук не, по, не похож на Р русское р Ну такой... Да, это корейские э, звуки они конечно если все у нас было как бы все звуки на, по, были идентичны тогда и не надо было нам учить языки и понимать друг, друг друга, мы бы всё, все прекрасно понимали так теперь у нас еще из этой серии так вот у нас М, М, М. Ну, как я э, слышал, как правильно произносится, они немножко, немножко как-то, по-моему, в нос произносятся. Вот что, что М, да, Мим и нин, ней, ней, по-моему, называется. Названием мы еще вернемся отдельно. Так, вот она у нас тоже, как бы сказать, как, <coughs> где английская... H у нас. Поэтому, может быть, кому-то и удобно будет, чтобы тут совсем нам все не перепутать. Все эти буквы, где русская буква P, английская H. Но ну, английская H большая, как мы знаем, на N похожа. Ну, вот, может, так запоминать. Хотя, это, честно говоря, может так все перепутать. Так, потом у нас звук носовой тоже согласный звук. М. И х, х. звук х, легкий такой. Хангук, хангук. Он у нас вот здесь, где английская М. Так. И теперь, чтобы нам повторить всего, э, всего 40, ну, конечно, мы дифтонги не успеем сегодня, чтобы, чтобы нам повторить все. Это, да, потому что, согласно, как мы знаем, у нас еще тут идут смычные пойдут. И пойдут у нас еще скользящие, да? Вот у нас тут пойдут смычные... А, вернее, скользящие уже были смычные и взрывные пойдут. Вот взрывную одну мы уже написали. Теперь нам надо смычных. Раз, два, три, четыре, пять. И взрывных. Шесть, семь. 8. 8. Так, а для этого мы вот что? Мы видим, где они у нас вообще расположены. То есть некоторые расположены на обычной раскладке, а для некоторых надо зажимать shift. Это вот у нас п А, вы тут не видите на экране. Из этих вот только к К, да? Надо зажимать shift. Ну, собственно, я скажу еще и для... Можно два раза нажимать, а можно, а можно зажимать. Вот сейчас попробуем. Это нам пригодится, потому что мы, если будем изучать, печатать все равно будем. Мы будем печатать. Как мы будем печатать, если мы не будем знать. Вот какие-то у нас идут. А, идут здесь у нас. Это взрывные. К. Потом надо у нас... Т. Т. Это у нас по раскладке у нас идет это уже вот здесь, где русская буква Э. Ты «ты» и П. А П это мы зажимаем Shift и нажимаем А. Нет. Простите. Сейчас, что мы сделаем? Зажимаем Shift и нажимаем Q. А, это у нас по раскладке первая. Вот. К, Т, П. Чем мы уже прошли? Вот он. И теперь мы э, согласны, как печатать у нас смычные, которые. Которые смычные. Так, попробуем, э, попробуем так сделать. Вот два раза можем нажать, так. Потом, но это, наверное, когда мы будем слоги печатать, наверное, это не всегда получится, потому что если мы будем, например, печатать, а, нет, получается, да, хорошо. Так, теперь у нас также мы попробуем сделать вот к, ты, теперь п. А, вот видите, фокус не удался. Как же печатать? Здесь буквы дублируются, здесь есть еще вот она. Вот. Так. П. Теперь С. Попробуем-ка мы напечатать. А, извините. Так. А вот видите, вот это у нас не получился. Тоже фокус не удался. Как же нам дублируем, где N у нас? Вот, тогда получается. Но видите, тут новая система. Надо осваивать. Так, К, Т, П, С и Т. Теперь это двойная у нас. Вот. Попробуем-ка напечатать Т. это здесь получается. Видите, здесь это все. Таким образом, вот мы с вами повторили, повторили. А, все уже время а, на, на это у нас вышло. А, О, Я, Ё, У, Ю, О, ё, и, и, К, Т, П, С, Рель. М, -м н, н, к, т, п, к, т, п, т. <связывая> вот, ну сколько успели повторили, да? А теперь у нас пойдет новый материал. А новый материал это собственно что? Новый материал это у нас слоги. Сейчас мы заодно их и пройдем. Дифтонги. Дифтонги. А, это мы как-нибудь отдельно займем. Сейчас у нас 15 минут идет. Может даже 10. Новый материал. Новый материал заодно. Заодно. Это освежим в памяти. Вот. Есть у нас глильтя. Глильтя буква, да? И сури звук вот и печатается и печатается слово давайте попробуем напечатать например слово а, слово мог мог это значит доля да напечатаем так и а, у нас в подчиме Подчими это подслог, да, как на, на уроке нам. Но я всегда называл подчим, но может кому-то это внизу, в общем, грубо говоря, не печата. Вот видите внизу вот эта буква, где она еще может быть? Только внизу она и может быть. И под ней у нас такой слог, поэтому кажется, что это и какой-то иероглиф. Но мы же знаем, мы же все с вами буквы прошли. Мы видим, что это сделано. Да, это сделано, он записывался э, как иероглиф, в квадратике писался. То есть, и в треугольничке, и в квадратики это мы потом отдельно, кто хочет. Вот я лично хочу, я это буду разбирать. Мы писали в треугольнички, то есть красиво писать, чтобы не все у нас было вот так. Не пойми как. Красиво писать. Я люблю красиво писать. Кто не любит, это может не смотреть даже. Мои, мои вот эти занятия, IT а сразу на разговорную, туда куча всего. Я сам учу для себя. Кому интересно, тот смотрит. Кому нет, тот, тот не смотрит. Так, у нас получается мог доля, да? И вот чё, что здесь, в чем здесь повторение? Нам здесь надо напечатать сразу одновременно. Сразу одновременно к и с. Они обе там в подчиме есть. Посмотрим, как это делать. Здесь такого приключения у нас нету. А, нет, есть вот оно. То есть нам надо зажать Shift. И внизу, значит, вот эту четвертую нажать. Надо заново печатать, потому что здесь долго нас ждать не будут. Так, печатаем. Вот, это у нас э, МОК, то есть доля по-русски. Доля, видите, в подчиме мы здесь видим две буквы. К и С. -с да? И они у нас, когда э, не только в этом слое, вообще в, в разных словах встречаются в, не, в подчиме, да, внизу. Тогда они у нас читаются, э, читаются как К, МОК, доля. Транскрипцию не будем писать, да? Хотя мы писали. То есть читается только вот эта буква, чтобы запомнить, что в этом... В этом... Вот только это читается. Ой. Вот она. Чтобы запомнить мне на, на всю жизнь чтобы не забывать да то есть зажимаем shift а, зажимаем shift вот этот вот внизу вверху он не бывает никогда 2 2 они 2 согласные они, они внизу бывает вверху их их не бывает Читается, значит, вот две. Да, к и сы читается как к. Э, вот это у нас так, такое вот... такое вот первое э, правило. Но это надо, конечно, все время читать. Вот эти вот слова, да, выбирать, читать, читать, чтобы уже запомнить было. То есть мог, мог, мог, мог, мог, доля. Еще он читается, так немножко приглушается потом у нас идет следующее это ны и ти но я здесь разным цветом в тетрадке это удобно это можно выделить разным цветом но все равно я ничего не запомнил вот ну как бы что-то запомнил конечно но не все потому что это же надо упражняться в словах в написании и в чтении а я в этом мало упражнялся поэтому так так здесь мы зажимаем shift и у нас здесь выходит это вторая строчка. Это где английская «е»? E. Вот это. Да. Это у нас читается просто как м, Просто по чьими тоже «ны» и «те» читается как «н». Читается как «н». Тоже, чтобы мы запомним Слово для примера у нас тут стоит э, «Анта» садится. «Анта». Так, печатаем мы так. Мы э, э, э, у нас это... Тоже дублируется. То есть, вот здесь у нас есть вот эта буква. Если мы ее с а напечатаем, она с печатается. Поэтому мы печатаем раскладки по этой, по новой. Microsoft, где у нас G. Но здесь русская O тоже может быть очень удобно. Вот она. И А печатаем. Нас печатается. Теперь, у нас, э, теперь нам надо напечатать этот под чем, да, АН. И теперь нам надо напечатать ТА. Да, это У и АН. А, да? Вот, напечатали анта. Видите, как бы... А, вот эта буква не читается. Здесь у нас не читается с и, здесь у нас те не читается. То есть, приоритет, как бы мы, чтобы мы запомнили, да, что, что у нас, в чем тут смысл. И переводится это как садиться. Садиться, садиться. Что делать? Садиться. Так, по временем тоже следим. Сколько, сколько успеем повторить? 20 было у нас. Сейчас 30. но сейчас еще третье. Третье сделаем. Тоже там. Почему у нас э, э, Н-ны-Х? Э, х. Звук. Вот. Глубоко в гортане, который образуется. Хангук. Хангук. Так, и где он у нас тут? Как нам его печатать? Это у нас. Вот он у нас. Третий ряд. Второй, значит. Английская S. Печатаем его. Ой. Зажимаем Shift. Вот он у нас, и тоже мы запоминаем, что он как печатает э, звучит вот так. Да, звучит вот так. То есть видите как, почему я не запомнил? Потому что мы писали это, даже я не один раз это писал. И эти все слова и даже разные слова, как в примере читал. Но надо, наверное, взять несколько таких слов, несколько переводов и, и, и по их писать по две, по три страницы, чтобы это в голове отложилось. Ну, кому-то не надо, кто-то вот запоминает так. Способности у всех разные. Если ребенок какой-нибудь, да, и у него там, не знаю, в семье говорят по-корейски, то ему всего этого не надо. Если молодой там человек, да, все очень быстро, у меня вот тоже все очень быстро запоминалось. В школе хорошая очень память была, да, и в молодости... В юности, в молодости. Мне это все легко давалось, все быстро запоминалось. Но потом, к сожалению, жизнь, жизнь свою я потратил. Половину жизни на, на всякую... Ну, как сказать, не на то, на что надо. Вот надо было заниматься языками и память свою беречь. А я всего этого не делал. То есть, делал так отрывочно. да? И с возрастом, конечно, память ухудшается. Поэтому надо, надо... Сейчас уже мне вот так. Так что прошу прощения, кому все это очень тяжело смотреть. Но долго. Так, теперь мы... Что мы печатаем? Слово «много». «Анта». Но там еще такие вот есть правила. Видите, здесь у нас звук «х». Поэтому идет «та», да, окончание он э, становится взрывным. То есть мы читаем... Вернее, не анта, а манта. Манта. Много. Анта. Анта. Это садится, а манта. Это много, значит, по-корейски. Вот. Печатаем, значит, мы как? Вот то же самое. Так. Теперь зажимаем shift. Так. И... Э, где у нас У? Ну, в смысле, <coughs> У это я называю английскую букву, чтобы понять, где у нас Т. Вот. Таким образом, это у нас манта, То есть, вот это вот, пальцем в монитор уже тычу, вот это вот буква да, Т у нас, она становится взрывной. Она у нас становится вот такой. Вот такой. Ну, это я возьму в скобки. Да, а вот здесь, как мы поняли, читается только N, да? Возьму, наверное, в скобки я, чтобы... Да, в скобки. Ну, неважно. То, что у меня 4 раскладки, тут мне очень неудобно. Так вот. Ой. Ладно, бог с ним. В общем, вот так, Да. Вот, ну все, теперь мы с вами расслабимся. Повторили мы, точно запомнили, что значит вот это у нас в подчиме. Вот подчим у нас, вот он внизу подчим, читается как к. Вот этот у нас читается как н, да, анта. А этот, ны х, х, читается тоже как буква n-ток читается а в этом случае в случае да согласная у нас идет Т. Ты, да она взрывная становится взрывная монта монта много а давайте перевод напишем много так ну вот а теперь мы пойдем куда мы пойдем Здесь, здесь есть вот эти уроки, я говорю, это все мы уже до да, самого начала, с самого начала все уже учили, все уже смотрели. Писали. Писать сегодня не будем, потому что у нас будет много нового материала. Писать можете сами тетрадкой. А пойдем мы пойдем мы смотреть. Группа ВКонтакте, где она у нас? Ну, ссылка там будет. Группа ВКонтакте. Господи, что это? Так, корейский язык с нуля. Вот здесь будут уроки все. Вот здесь вот ссылки. Вот видите, про то, что я вам говорил. Тренажер. И какие-то ссылки, которые здесь есть. Где? Я уже даже забыл, что тут есть. Вот вчерашний урок у нас, полезные ссылки, вот сюда мы будем все выкладывать. Здесь я уже что не помню, здесь и корейское телевидение, и какие-то э, уроки дру, другие, кто ведет, да, кто знает. Я-то не, не веду уроков, я сам учу, повторяю. А там преподаватели ведут на ютубе, там очень много человек смотрят. Я советую действительно идти к преподавателям, которые с опытом. Здесь я... Повторяю, кто-то может тоже учиться и повторяет. Вот вместе, как бы вместе и так. Может быть, и он что-нибудь тоже получше меняющий, что-нибудь снимет какой-нибудь урок. И телевидение можно посмотреть, да, даже вот, например, вот корейские новости. Корейские новости. Можно почитать. Ну, сейчас я не рискну, я ищу правила чтения тоже так, как бы, вот здесь, видите, как бы, это, эти две буквы тоже могут как-то сочетаться. Пумпарам. Пириль, кот Пириль, матья Пока. Может, я не так прочитал, но я тренируюсь. По крайней мере, это полезно. Чем вообще ничего не читать. А что я хотел? Я хотел именно, чтобы телевидение. Вот здесь на этом сайте мы можем тренироваться, читать как раз. Вот посмотрим, что тут вообще есть. Вот можете писать тут по-корейски, пожалуйста. Читать, да, что у нас тут написано. Торон щитяк. То есть вот так вот. Это, наверное, значит что-то вроде как м -м, ваш комментарий или что-то такое. Ну, можем, кстати, и в Google переводчик забить, чтобы нам сразу ориентироваться. Ой, а куда это все исчезло-то? Нет, писать мы тут ничего не будем. Посмотрим что здесь есть. Странно, а почему здесь по ссылкам нам не пройти? Где тут вообще есть тут ссылки? Это вроде бы должны были быть ссылки. Может это и не ссылки, даже не знаю. Нет, по-моему, это не, все таки не телевидение, это какое-то изучение, да? Давайте попробуем по другой ссылке пройти. Это сайт на WordPress потом у нас был. Что у меня тут вообще в полезных ссылках и полезны ли они? Культура Кореи, вот пожалуйста. Нет, я хотел именно, чтобы нам с вами послушать. О, кстати, да... Тоже очень интересно, кто-то собирается в Корею, например, почему бы им, э, да, и не сходить туда. В смысле не поехать, да? Визовые вопросы, пожалуйста. Вот, все о Корее. Справочный информационный портал. И традиции, и путь развития, все есть. Это тоже все включено. В наше, так сказать, Uh, ну, я, я как бы это не, не, не очень, честно говоря, я, я думаю, вживую, если поеду, даст бог, да, там все увижу. Конечно, я читаю иногда историю, интересуюсь. Но я вообще-то вам хотел, честно говоря, телевизор показать. Ну, в смысле, в смысле, да, телевизор. BBC какой-нибудь этот самый, как его. Голос Америки. Нет, просто чтобы послушать нам корейскую, нам же надо где-то послушать речь корейскую, или, или как вы считаете? Нет, нет, нет, нет, это все не то. Ну и кто заблокировал мне... А, кто мне заблокировал вообще? Горячие фильмы. О, Господи, что здесь вообще такое? показывать неприемлемая реклама да неприемлемая может быть эту полезную ссылку надо оттуда и убрать кстати говоря что вообще тут за фигня творится не знаю посмотрим может быть я и удалю ее действительно сделаем проще делаем проще Корейское телевидение смотреть онлайн. Просто раньше было очень много каналов корейского телевидения. Можно было смотреть религиозные передачи, можно было смотреть детские передачи, исторические передачи, можно было смотреть любые абсолютно передачи. Там около 20 было каналов, и спокойно можно было смотреть если это было еще тогда, когда мониторы были не плоские. Представляете? Ну, кто может быть помнит. Такие огромные мониторы были. Вот. И куда это мы попали с вами? Не знаю, куда-то попали. 나 유튜브 빠빨염, 뭐. 세계 인구 10명 가운데 9명은 심각하게 오염된 공기를 마신다는 조사 결과가 나왔습니다. 또 매년 대기 오염으로 인해 숨지는 약 700만 명중 90%는 저소득 국가에 살고 있는 것으로 나타났습니다. 미국 명문 대학에서 연구자이자 행정가로 빼어난 업적을 남기는 한국 과학자가 있습니다. 한국 과학의 전설적인 물을 만나보는 특별 기회. 이번 시간에는 박노희 미 UCLA 치과대 석학 교수를 만나 봅니다. 걸을 때발 곳곳에 통증을 느끼는 사람이 늘고 있습니다. 불편하고 높은 신발은 물론 잘 걷지 않는 습관도 원인으로 꼽히는데요. 통증 부위에 따른 발 질환 종류와 건강한 발 관리법을 닥터 웨스에서 알아봅니다. 어린이 음료는 과일이나 홍삼을 넣어 건강을 강조한 것들이 많은데요. 실제로는 당분이 너무 많거나 치아에 손상을 주기 쉬워 주의가 필요한 것으로. замечательно замечательно замечательно так ну вот собственно собственно может быть я не знаю даже эту ссылку ставить не ставить потому что здесь э, как бы давайте назад пройдем посмотрим что мы вот канал этот у нас ну как вы видели да это телевидение действительно так тихо тихо Корейское, корейское телевидение, вот на Ютубе смотреть это видео на Ютубе. На Ютубе. Так. К этой трансляции отключен чат. Вот. Так, это у нас уже идет реклама. Вот, тут 110 тысяч. Вот, я подпишусь. Вот, и буду смотреть все, все спокойно корейское телевидение. Да. Ну, можно и на Ютубе, можно и не на Ютубе. Видите, здесь много. Вот тут сколько подписчиков, а я на все подпишусь. Ч мне? Искать, Искать где-то, где мне там плагины будут. М -м да, это самое. Вот, музыкальный. Подпишусь. И везде, где на везде, где на корейском, я аж корейский, учу, да, и вы тоже, наверное. Ну вот, все, у нас 45 минут прошло. Всем спасибо, ой, господи. Всем спасибо, всем удачи. А, так, и ссылку эту. А какую же я хотел поставить ссылку, да? Вот на этот сайт. Хотя, честно говоря... Хотя, честно говоря, я не знаю. Ну, возьму и поставлю. А что? Что тут реклама какая-то? Но везде сейчас реклама. Какое мне дело? У меня лично нету. Так. А... Добавим ссылку, чтобы не забыть. Вот, так что всем спасибо, всем удачи, до завтра.